Так, привет, ребята! Вы часто в комментариях меня спрашиваете, как часто попадается 1 рубль или 2 рубля 2018 года, потому что некоторые еще их не имеют у себя в коллекции. Но понятно, что уже давно есть, как я и говорил, 10 рублей, 18 -го года и 5 рублей я тоже часто встречаю. Я вам сейчас покажу простой пример, как можно легко раздобыть мелочь. Вот сейчас смотрите, я беру 50 рублей обычный и сейчас поеду в Макдональдс и куплю мороженое за 29 рублей. И, разумеется, мне дадут сдачу. Поскольку в таких ресторанах, как Макдональдс, Бурга Кинг очень большие обороты денег, то туда из банков поставляется много мелочей. Мороженое рожок можно. 75. Ну и вот он итог, собственно. Вот он сам чек на 29 рублей. И дали мне десятка 18 года. Но ну, она все равно на облабора, на плохом состоянии. Такой точно не собирает Дальше, пятерка 1997 -го года, давно ну, в обороте Ну вот они Рубль семнадцатого года Тоже такого не собирает И вот они, аж попалось Сразу 5 штук мне дали 2018 -го года Ну, неплохой чекан Весной мне не попадались Вот эти вот рубли 2018 -го года так, тут даже немножко видно, износился гуртильный аппарат. Ну, это, собственно так, пофилософствовать. Все, всем пока.